Приветствую всех любителей видеоигр. Кстати, нашел проблему, которая была с Атомиком насчет звука. Оказывается, программа, которая шумоподавлением занималась. Это она так себя ведет плохо, поэтому сейчас на данный момент я ее отключил. Вы будете слышать все, что у меня происходит. Все. Но это мелочи. Также думаю, надо бы... Небольшое разнообразие устроить и скачал, в общем, реновационный отель. Ну, будем играть, наверное, в сюжетный режим, а там посмотрим, понравится, не понравится. Понравится, поиграем. Прикольно. А, не, все на русском. Блин, можно за роботу поиграть? Готов приметь гостей, не будем терять время, начнем ремонт. Привет, я Сандра, помогу тебе с ремонтом. Ну что, примемся за работу. А че? Чё... Один девушка и робот. Эм, да ладно, пофиг. Я думаю, не важно, кого выбирать. О, как сцена умерла. Но не пойму, мне что-то не нравится. Хотя на записи смотрится по-другому немножко, покрасивше, чем вот я сейчас смотрю. Но это все мелочь. В общем, отель реновейтер. Естественно, очень похоже на одну всем известную игру, поэтому все будет Итак, понятно, чем я буду заниматься. Почему не тот же самый Хогвартс я записываю? Да потому что у него уже все те, кто захотел, все поиграли тысячу раз, сто процентов уже. А я просто жду рус... полной русской локализации. с ней будет приятнее проходить, приятнее играть. Поэтому, если тоже ждешь от меня Хогварт, ставь палец вверх, подписывайся на канал, предлагай игры для обзоров, естественно. Потому что разнообразию место быть. Вот атомика она тоже немножко отдохнуть Перекурить, так сказать Так, ну в принципе Надеюсь, нас ведут в нормальный курс дела Потому что это все-таки сюжетный режим Но игра выглядит красиво, мне нравится Похоже, у нас незванный гость Покажи, кто здесь главный Поймай ее Ооо, а так быстро? О -о -о -о. Я даже в управление не заходил А мне уже достаточно сделать вот так Походу во. А чем мне за тобой бегает то О, поймал. Блин, ну конечно, давай мы ее жопой к Похоже, недооцениваю твою сноровку. Теперь надо избавиться от птицы. Выпусти ее в окно в конце коридора. Большой город ей понравится. Да, это даже на погоню было не похоже. Да почему она ко мне с жопой? Нельзя было ее лицом ко мне повернуть. Но... Лети, птичка. Полетела, блядь. Отель в полном запустении. Работы вагон. Но у нас уже появились потенциальные постояльцы. Надо подготовить номер. Нажмите F, чтобы открыть двери. А, это мне надо добежать до двери, типа? На каком я этаже? Ух ты ж, твою дивизию. Посмотри, сколько тут всего. Для начала попробуем продать эту старую картину. Какую? Вот эту. Так, да, хорошо. Уничтожь весь этот хлам с помощью лома. Можешь не осторонничать. Не осторожничать О, не понял так удерживайте правую кнопку мы чтобы инструмент убрать и ударить удерживайте чтобы ударить посильнее а мусор -то, то зачем взял так значит удерживаем берем лом так но игра только вышла поэтому О блин. бля я сейчас и полу расхреначу так подожди а как мусор собрать Чем мне ломать то надо подождите мне все вот это надо ломать. Ну давайте, ладно. На самом деле я думаю, что это не лучший отель, который я подобрал. Ну да ладно, ну точнее не лучший номер. А как мусор взять? Ну он пока с этим справимся. Вешалка тоже не нужно. Ух ты ж твою дивизию! Просто как можно было купить вот это? Но вот честно. Нахуй полотенца эти грязные. Ну раковины ладно, отмыть можно. Туалет тоже. Так, а как... Подождите, а как с плитками быть? Как присесть? Тут присесть что ли, нельзя? Так, ладно, лома об... берем обратно. Фиг с тобой. Так, что мне еще надо сломать? Ну давай шторин сломаем. Или мне надо вообще всю комнату очистить? Если это так, то это очень муторно. Вот так вот это все ломиком делать. Ну-ка, если я вот так вот сделаю, допустим. А. О-о-о! Удобно. Удобно. Так, стена пошла. Следующая стена пошла. Отлично. Следующая стена пошла. Не, ну тогда это удобно, да. Реально практично. О, красота вообще. Так, судя по всему, остальное я буду выметать. Ну, ванна тоже, судя по всему, нафиг здесь не сдалось. Да, здесь, походу, надо все уничтожать. М -м -м, мне немножко не нравится уже, если честно. Это все так муторно. Ну, что есть, то есть. Удали покрытие стен, да? До меня дошло уже. Походу я зря кровати, ванны пораскурочивал про все вот это на свете. Лампы, я думаю, можно и оставить. Хотя сейчас будет угарно, я все уничтожу. А по итогу не надо было этого делать. Батареи тоже, наверное, не сдались, вот эти стулья. Я свою сумку что ли уничтожил только что? Не, ну это все-таки отчасти удобно Но не полностью Я же понимаю, в жизни Даже в жизни не бывает все так быстро Как сейчас Тут вот таким вот одним сильным взмахом Уничтожил, считай, пол стены Так, ну я уже почти все стены почистил Хотя в процентном соотношении это и есть Этого достаточно Только я не весь мусор собрал, я смотрю 91% Ой, блин, тут еще внизу Блин, тут еще внизу. Я слишком высоко брал. Так. Ну давайте лампы, ладно, тоже выкинем. Да, они тоже считаются. Так, что еще? Потолок еще почистить? Давайте вправду потолок еще чистить. А, типа навесной потолок своего рода, я что-то не пойму Немножко, не понимаю Знаете, я сейчас свет вырублю И нет света Так, допустим Здесь тоже, да, потолок? Ну, конечно Отличная тренировка, на самом деле Приди да разруши все До свидания, до свидания Ой, моего отражения нет. Значит, вообще не будет ничего. Так, где что еще вижу? Так, 96%. Что я где не доочистил? Может, дверь тоже надо сломать? Нет, дверь не ломается. Так, вижу кусочек маленький. Ага, я понял. Заныкали, заныкали. Давайте-ка вот так сделаем. 98 процентов. А, вижу. 99. Это что такое? Не понял. Блин, а ну вот эти мелочи это, конечно, уже перебор немножечко. Чуть-чуть совсем. Так, ну в принципе я все покрытие, считай, снял. Эм, это с пола надо что-то снять? Еще и по -по половое покрытие поснимать надо. Блин. Так, тут я вроде все снял. На всякий случай вот так вот пройдусь. Буду вот так идти, чтобы ничего не упустить. А то, зная меня, я сейчас сразу все поп попускаю. Так. А хорошо идем что такая, Блин, что-то музыку я тихо сделаю, если честно. Такая музычка хорошая играет. Ну-ка погромче. Еще... Короче, все, погром. Не, вот эти вот я все-таки эффекты уберу немножко. Музычка пусть будет вот так. Вот так. Во. Во. Э, лом верни. Фу. Только Такая прям спокойненькая, классная. Сейчас как авторские права прилетят. После этого побоище осталось много мусора на полу. Теперь надо убраться. Ну, я уже позже отдалил. А, ну здесь да, в таком же, да, стиле, понятно. Это, конечно. К о, это, конечно, круто. Но кто в жизни так будет убираться? Хотя, если все вот так вот в проход сметать, все-все-все. А потом все это в мешках выкинуть. Немножко. Не хватает вот этого немножко реализма. Лучше бы я собирал бы этот весь мусор в мешок. Отлично, теперь надо выбрать новое покрытие для стены пола. Сделай современно и со вкусом. Так, и как? А, э, выбери инструмент и используй колесико мыши, чтобы выбрать стиль покрытия Переключайся между цветом и палитрой с помощью Tab Удерживай, чтобы начать покрытие Хорошо Так, давайте начнем с, пол, с полов Ковры, другое, керамическая плитка, ковры, другое Давай керамическая плитка, допустим О, блядь так, ну а ч? Нифига тут выбор. Давайте пусть будут в прихожей черные вот такие полы. Блин, только цвет немножко не такой. О, вот это мне нравится. Даже у нас своего рода прихожая. Или полностью такой пол сделать. Мои бабки полетели только что. А, да у меня тут денег 100, 100 тысяч. Так, ладно, пусть до прохода будет вот такая плиточка. Я так вижу. Мне нравится. И здесь уже будет переход на такой более комфортную обстановку. То есть здесь люди такие приходят. Здесь вешалки вешаются. Тут у нас получается душ, ванна, умывальня. Это же отель все-таки. И здесь, ну, в зависимости, что здесь будут делать, конечно. Но это будет такая просто спальная зона. Так, ну ромбики это ладно. Мелкая плитка, крупная плитка. Но надо тогда, может быть, крупную белую взять. У нас же тут крупная черная, типа иньяня будет. Или сделать черные полы, но белые стены. Блять, это когда как в больнице будет, какой-то черный, белые, белые стены. Хм. Не, давайте вернемся на крупную плитку с черным. Э, куда, куда, куда? Или стоп, а там же есть не только плитка, да? Ну-ка, ковры. Да куда ты, подожди. Ковры. Ух ты, пле. Не, ковры точно не мои. Другое. Так, надо привыкнуть. Другое. Трава. Трава. Представляете, в номере трава, если будет. Круто, но не наше. Так, ладно, давайте к, плит... к плитке вернемся. Мелкая мозаика не очень. О, соты, в принципе, прикольно см... смотрится. Но мне нужен другой цвет. Темный. Блин, а как будет... Блин, если я сейчас поставлю, он фиг знает, как будет смотреться. А если я нажму вот так? Ага! То есть я могу, в принципе, вот так вот это все сейчас сделать. Отлично, это радует. Сейчас посмотрю, нравится ли мне это. Если что, правая кнопка мыши нажать. Только рисунки как-то... Не знаю, не очень. Но так для, для первого номера сойдет. Потом еще стены покрываем. Блин, ну по-моему, смотрится очень даже. Да, мне нравится. Пусть, мне нравится. Блин, он именно закладывает так, как я рисовал. Прикольно. А, нет, нет. Закладывает по-человечески. Как это все быстро? Ведь сюда бы приехали, мы стираем. И мы сюда еще бы как минимум бы сутки бы не заходили. Блин, ну по-моему, классный переход. Так вот эту батарею надо бы уничтожить Она мне все портит А я не могу, да, уже выбрать? Ах, вы зараза Не могу Вот, она он меня раздражает Она все портит Блин, классный переход, классный, мне нравится Так, ну, все-таки Логично, да, у нас будет керамическая Плитка, я хочу, чтобы было что-то типа В таких красных цветах Блин, ну это не та плитка для красных цветов. О-о-о! Люди будут заходить такие, вау, красная ванная! Ну, я бы так и подумал. Ну, гости, гости. Это же у нас гости будут. Блин, ну ты правда, зайди сюда, такой, ооо, красная ванна, классно. И ванну тоже красную покупать бы. Ну это прям такой стиль будет красный. Это прям, это, скажем так... Фишка именно этого номера. Так, все, здесь мы разобрались. С полами разобрались. Теперь стены. Краска, обои с рисунками. Ну-ка, давай посмотрим. Ух ты, бля. Красные горы. Как вам такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну Принимать? Охренеть. Вы посмотрите просто, по-моему... По-моему... Да. Ну-ка, ну-ка, ну ка а Блин, подожди тогда Подожди Продлить горы нельзя Я бы, ну, я бы сделал бы Повторяющийся рисунок А если лес красный, допустим Можно такой? Можно, но не очень Горы красные прям вообще классно смотрятся Так, ну-ка Блин, это же кровавая луна, прям, знаете, типа Или какой-то закат нет, мне не очень нравится. Горы мне прям понравились, честно. Космос? Да! Это то, что я хочу здесь видеть. Да, вообще, да вы посмотрите, это просто космос. Ну-ка, продление будет рисунка? Ну да, оно как продолжение. Но оно однотипное, да? Так, подождите. Хотя в принципе да, так и оставим, пусть будет космос. Красный такой классный. Жалко, что это все очень однотипно, конечно. Ну что поделаешь. А, просто заходишь такой, стоп, чё? А? Я ж подумал, дверь закроют. Так, теперь прихожая. То есть, так как это фишка ванной, естественно, они ее сразу не увидят. А, прихожая. Ну, я думаю, все-таки надо ее прям уже полностью темной делать. Так, что а где эта плотная плитка темных цветов? Я думаю, что надо бы ее сделать полностью темной. Ай, тихо, тихо, тихо, обзор мне не закрывайте. Ну, такая прям прихожая. Темная такая. Непривычно темная, я бы даже сказал. Редко даже. Ну, хотя не сказать, что я прям часто встречал. Темные прихожие. И светлые тоже. Все зависит от человека. Как он хочет, так и сделает. Но у каждого, я думаю, у каждого номера, который я буду делать, будет своя изюминка. Вот у этой комната, Ванная с изюминкой. Блин, а почему нельзя как-нибудь это побыстрее? Ах. Так, хорошо, вот такая, у блин, я прям уже вижу эту картину. Так, так, так, так, а здесь, что у нас еще есть на выбор? Обои, обои с рисунками, другое, ну тоже трава опять какая-то, некоторые вещи закрыты. Ну да-да, краска. Не, не очень. Не, не то. Под белый цвет подойдет белые горы. Не, ну горы-то уже у нас есть. Какие горы? Может быть лес? Выбор, конечно, невелик, если честно. Очень маленький выбор. И почему-то именно там как будто с такими картинками, да, ну. Но, кстати, смотрится, смотрится. Стоит ли делать все такие стены? Блин. Теперь я не знаю, хочу ли я. Бананчики. Не, хотя ладно, выбор в принципе не маленький. Или просто орнамент сделать? Ну-ка. О, о, да-да-да-да, будет орнамент. У нас же фишка все-таки это ванна. Поэтому будет орнамент здесь. Меня устраивает. Ах ты ж тварь! А, ну тогда он только одну закрывает. Отлично. Надеюсь, он не закроет мне все. Ну а я там столько старался. Так. Да, не закрыл, не закрыл, прям такой жесткий переход Я бы на самом деле сюда бы еще дверь такие двойные поставил, знаете Ну, прям ты заходишь и прям как в покое С таким-то орнаментом Да, это просто обои, но зато Да, я занят Теперь самое интересное, мебель, начнем с кроватью, гостям же нужно где-то спать А потолок, блять, кто будет переделывать, алло Блин, но ванна просто космос. В прямом переносном смысле. Не, подожди, бля. Потолок-то нельзя поменять. На QE повернуть. Удерживайте, чтобы плавно поворачивать. Space между материалом. Этап цвет. Пол, мебель, стены. Почему потолок не могу? Ладно, мебель. Так, нам нужна кровать. О. Блин. Так. Тап, значит, да? Ну, допустим. Да куда ты ее воткнул, блядь? Взял ее, воткнул, блин, фиг знает как. Стоп, как мне кровать лучше поставить? Вот так? Нет, здесь, блин, здесь окна. Какие нахрен окна? Ну ладно, он просто поспать сюда будет приходить. Надо будет шторы обязательно купить. Как же спать прям? Хотя прям перед окнами спать, ну-ка. Что ты делаешь? Пусти кровать. Такой вот ты спишь. Видишь этот потолок? Да. Так, ладно. Что у нас еще есть? Ладно, с немножко это самое. Ага. У меня еще и все закрыто. Блин, ну блин, шкафчики так себе, конечно. О, вот это бы... Бух... Блядь, чуть-чуть не... не влазит. Блин, ну так некрасиво совсем. Блин, это мини-бар. <laughs> Похож на него, по крайней мере. О, это, кстати, обувницу. Похоже на обувницу. Так, подождите. Столы. Ну так, мне нужен шкафчик в любом случае. Вот так вот. Да, мне нравится. Да, у меня уже поставил как есть. О, я могу все-таки поменять? Блин, слава богу. Так, цвета. Ну, так как у нас все в более-менее темных цветах. То да, вот так будет. Так, но... А, надо под самое дерево. Ну-ка. Да вот так мне нравится. Да, в таких темных цветах. Это же дерево. Дерево. Так, нужен еще один шкафчик. Хм, это больше на обувницу похоже, если честно. Я так вижу. Ну а сюда можно что-нибудь положить будет. То есть сюда класть там, допустим, телефоны, там, ну, быстрое что-то. А сюда уже что-то уже будет лежать для гостей. Вот так вот. Либо гости туда будут класть. Ну что-то такое. Так, сталый. Мы, естественно, в таком же стиле будем брать, как уже начали. Угу. О, мне нравится. Так, ну столик пусть будет здесь пока что. Да подожди. А, ну, да, стулья. Фига, мне еще сколько всего недоступно. О! Стул не очень, но очень подходит. Ну, это позавтракать, да, сутричка. Я потом расставлю немножко по-другому, просто пока возьму все, что надо. Так, диван. У -у -у. Блин, по-моему, вот этот угловой сюда. Так, стой! Как тебя повернул? Так. Пробел. Блин, под орнамент не подходит вообще ничего. Должны быть такие более менее кругленькие. Что-то типа. О! Вот что-то типа вот этого. Но я бы другой цвет бы подобрал. Слишком темный. Слишком светлый. Опять слишком светлый. Столько цветов. Блин, я даже не знаю. Можешь серенький взять. Или вот так. Сложный выбор Возьму серенький, ладно Отлично Так, что там еще надо? Журнальный столик О! Блин, по-моему, он идеально сюда вписывается Но! Я бы все равно бы Посмотрел на другое дерево Блин, нет Оно прям оно прям и к столу хорошо подходит так, ну журнальный столик, это все-таки журнальный столик, логично. Так, кресло. Ага, это если еще одни отдыхающие придет, и всем места на диване не хватит. Блин, необычное креслечко так-то. Так, где такой же рисунок? Вот он. Но цвет тоже должен быть серенький. То есть это как будто один набор. Отлично. Ковры. Да они мне нафиг не сдались. Шторы. Так, как быть правильно? Вот так вот? Блин, тут такой широкий выбор. Так, это как? А, ну это прям типа шух-шух. Какие-то они маленькие. Вот эти еще можно, да. Так, ну это если люди не захотят. Оп. О, надеюсь, что им хватит полностью этой длины. О. О, вот так вот. Вообще красота. Так. Шифоньер. Ой, блядь, я и это должен сюда поставить. У. Блин, а куда мне его подкнуть-то теперь? Не, а, ну да. Да, да, да. Так, отличное место для себя здесь. Так, что это? Полки. Полочки, полочки, полочки. Так, ну смотря для чего их будут использовать, если честно. Поэтому на всякий случай. Полочку, полочку. Я бы поставил сюда около окна. Нет, нет, нет, не около окна. Около кровати тоже нельзя, опасно. Вот здесь нельзя, опасно. Тогда вот здесь одна полочка будет. И, блин, они для обуви не подойдут. Слишком, слишком не то. Блин, я же про Ванну совсем забыл. Ай, ладно, Сван, чуть попозже разберемся. Блин, еще меня заставляют одни полки поставить. Ну Ладно, да, пусть будет. Блин, у них журнальный столик есть. Да и стол есть. Да тут все есть. Зачем мне полки еще одни? Блин, это уже слишком высоко. Если даже вот так вот рассуждать, блять, я туда прыгать не буду. Я хочу, чтобы все было удобнее, практично. Ну, давай, ладно, здесь будет полочки. Ладно, заставили меня. Прекрасно, осталась ванна и все готово. А ничего не готово вообще-то. Ты чего? Я еще обувницу не поставил. Так, надо только вот ей цвет прям темный-темный сделать. Есть что-нибудь еще темнее? Другое дерево, например. Во! Вот теперь все готово. Обувница есть, шкаф есть, вещи свои положить. Здесь всякая мелочь, дрянь и так далее. Ну, тут пиво тут ставить, еще что-нибудь. Тут присаживаться, тоже что-нибудь ставить. Единственное... Я бы, наверное, все-таки стол, честно бы, вот сюда бы переместил. Вот как-нибудь вот так бы, наверное, да И потолок бы поменял все-таки Так, теперь ванная Куда ты вышел-то? Я, конечно, понимаю, выходя, закрывая за собой дверь, но все равно Так, мебель А, то есть, ага, ванная Так, какие у нас есть ванны? Так, это закрыто Блин, сразу ведьмака вспомнил Ну, я бы поставил, если честно Ты прям в космосе такой, в какой-то бочке говоришь. Ну, это обычная какая-то ванна. Вот это еще более-менее. Но она какая-то маленькая. Может, ее прям по центру вот так вот поставить? Прям посередине ванны. Ты прям меж... между космосом. Но не вариант. Ладно, давайте сюда поставим одну ванну. А, можно было душевую кабинку поставить. Блин, а вдруг... А вдруг я хочу и душ, и... Ванная, чтобы было. А почему нет? Хотя, ладно, разберемся. Так, ну тут, как бы, естественно. А, От... поменять цвет можно. Отлично, можно. Так, ладно. Можно, значит, хорошо. Ну, да, наверное, я его возьму. Так, ну как бы мне его расположить-то? Блин, тут еще совместно это все делать надо. Может, вот здесь? Не, не отходя от ванны. Нифига себе, уже полчаса в тебя играю. Так, ну ладно, давайте где-нибудь... Как бы мне так тебя устроить-то? Ну, здесь вообще не вариант, по-моему. Давайте вот здесь, а напротив будет раковина. Так, подожди, подожди. Вау wow, Такая прям металлика Ну-ка, красная есть? Блин, слишком отражается Но по-моему, круто Так, что там еще надо? Раковина надо Так, раковина Ооо, тут хотя бы выбор побогаче Нет, в деревянном стиле хоть и выглядит классически, но она классная так, напротив, я сказал. Чтобы недалеко не уходя. Или поменьше сделать. Ну, это как, как, какая-то громоздкая, кажется. Просто тогда проще раковину... А, блин, нет, не проще. Тогда проще просто рядом сделать, блин, было бы. Ну, ладно, мы сделаем напротив, но такую. Небольшую, я думаю. Вот такая мне, блин. А тогда на нее ставить ничего не получится. На эту хотя бы поставить что-то можно будет. Так, давайте только вот на уровне... Чтобы я подошел. Мне, допустим, я высокий человек. Мне надо чуть-чуть нагнуться, а другим людям не придется прям сильно нагибаться. И так далее. Поэтому поставим вот так. Да. Да, думаю, да. Нормально. Так, шкафчики для ванной. Охрененный шкафчик, если честно. Эх, надо было чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше переставлять. Ну ладно. По-моему, вот этот шкафчик идеально сюда подойдет. Или просто парочку таких натыкать. Ну, это для полотенец и так далее. По-моему, да, вот это здесь прям вообще лучше всего смотрится. Единственное. Красных цветов нет. Подлак. Так. Красный, дай мне красный. Зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Вижу красный. Отлично. Потемнее, может? Не, посветлее. Вот так вот. Вот. Ну, тут всякие полотенца. Ну, именно, чтобы можно было работница, скажем так, что-то здесь хранить, к примеру. Ну, или подготовить что-то. Так, мне нужна еще одна маленькая теперь полка под раковину. Маленькая, я сказал. Но не такая же убогая. Вот такая подойдет. Только я говорил, стиль какой должен быть. Во. Так. Где красный тварь? Я же знаю, что он есть. Но должен быть у тебя красный цвет. Неужто зараза нету? Блин, да как так-то? Ладно, пусть будет там, я какой-то розовый видел. Более-менее. Вот такой. Но, блядь, зараза отличается. Я сейчас как продам за 45 монет. Ну ладно, уже мелочи, уже не будем. Не будем уже об этом. Так, настенные. Угу. А, ну, как бы эта атрибутика, естественно, должна быть. Блин, присесть еще нельзя, зараза. Да, недалеко. Так, что тут еще есть? Что это такое? Подстаканник? Конечно. Во. Держатель для полотенец. Так, поручень для ванны, чтобы вставать было удобнее. О, так, держатель для туалетной бумаги, второй вариант. Ну, блядь, надо было его покупать сразу. Так, почему я, кстати, сюда повесил? Ну, некоторые ванны, если долго находятся там, любят в телефонах посидеть, еще чем-нибудь заняться. Ручку намочил, вытер, сиди себе спокойно. Так, двойной держатель как раз-таки, чтобы сэкономить и не покупать сразу два держателя. Покупаем просто один куда-нибудь вот сюда. Да, мне нравится. Так, что тут еще есть? Еще один держатель для полотенец, но без полотенец. Батарея для ванной. Хм. А ей место быть имеет. Так, а куда бы мне ее? О. Отлично. Так, ну под стаканника я два поставил. Только второй единственный, второй держатель для плотин с ним. Наверное, вот так вот сделаю. То есть один здесь сидит, один здесь. Именно сидит. Так. И вот сюда. А это вот так. Во, отлично. Так, что там еще? Аксессуары для ванной. О, поехали. Чашка. Блин. А ч, никак? Ну, она упала просто. Осталось нанести последние штрихи добавь стильное освещение, картины украшения. Да шо, что ж такое-то ты меня задрочить решила. Так, крем. Дезинфицирующее средство. Пена для ванны. Так, я не вижу, куда я там прячу, поэтому сюда поставлю парочку рулончиков. Так, зубная щетка. Ладно, это мелочи пусть свои приносят. Зубная паста пусть будет. Не могу. Почему не могу? Во! Во! Так, что там? Помада для волос, полотенца. Блин, надо было вот это покупать. Ладно, пофиг. О, корзинка. Без нее никуда. Вот, отлично. Крем, ладно. Духи, пофиг. Бутылки, пофиг. Стакан для зубных щеток. Без этого тоже никуда А мыльницы нету О, подставка для мыла Мыло, во Надо было, кстати, вот это мыло взять, ну ладно Дозатор для мыла Ну, это для тех, кто любит такой Стакан, ага Лак для волос, пофиг Зеркало, пофиг в комнату в случае, что Все, здесь все Фух, так, теперь украшения Теперь украшения. Кресло, ковры. О! Терраса. Я на улице ничего не собираюсь делать. Особая. Ловушка для призраков. Лежанка для собаки. Барный стул, барная стойка. Мини-холодильник. Это мирный холодильник мы, конечно же, установим. Так, подождите, я не за этим сюда пришел. У меня столько всего. Так, украшения. Часы, пофиг. Старинные часы. Ну, кстати. Кстати, пусть будут. Так, деревянный поднос. Вдруг что-то захочется. Декоративная чаша. Тарелка. Пофиг на нее. Благовоние. Пусть будут. Над ванной тоже поставить благовоние. Да и здесь пусть стоит благовоние. И в ванной пусть стоит благовоние. Так, как бы мне это вот так вот. Так, длинная палочка, пофиг на нее. Книга о моде. Не. О, раскрытый журнал. О. Нет, это же обувница. Какой тут нафиг раскрытый журнал? Раскрытый журнал, вот. Красная книга. Книга, книга, книга. Коллекция книг. Купил полки, чтобы на них книг выставлять. Да не, какие книги, ну вы чё? Свеча, пофиг. О, подсвечник. А Подсвечник, это уже... Это уже... Да не, здесь не подходит никак. Вообще никак. О! Вот это подходит. Несколько свечей, пофиг, зажженные, пофиг, пофиг, пофиг. Пусть стоит. Будды, нафиг. Статуэтка, пофиг. Так, светильник пофиг, светильник пофиг, груша, пофиг. Секундочку. Так, блядь, Отвлекают тут всякие. Прям конкретно. Так, а что мне еще надо? Картины мне нужны. Настенные украшения. Сюда иди. Велосипед не хочу. О, эту ванну пойдет, походу. Можно как-то? Нет, нельзя поменять. Блин, это же космос. Не, в ванну не пойдет. О, в прихожей вот это будет неплохо смотреться. Вот так вот между плитками прям. Оп. Вообще красота. Так, что еще? Растения. Да, да не всегда они же стоят. Ну зачем растения-то пихать везде? За ними же уход. Это же дополнительная... Блин, работа домработы. Работницы. По носую тут всяких. Настенные есть. Давайте прям по центру этот фикус поставим. О, букетик. Букетик пусть стоит. Так уж и быть. Они просто заставляют его использовать. Так, теперь освещение. Вот, освещение вот это надо. Настенные, настенные есть. Все, это, это ничего не настенное, блядь. Где настен? А, вот. Ч-то -то вообще все не очень. Мне не очень нравится. Мне прям вообще ничего не нравится. Ну ладно. Вот здесь повешь. Вот здесь повеш. Вот здесь повеш. Вот здесь повеш. Отлично. Ого! О, вообще красота. Где тут середина? Или две повесим. Блин, тогда будет слишком ярко. Не, о, тоже классно. Под атмосферку подходит. Ну вот это мне прям нравится, вот это мне прям нравится. Давайте посередине одну повесим. А здесь уже в другом стиле. Здесь уже вот так. О, так. Ну здесь же тоже должен быть свет. Но здесь уже как раз таки минимализм такого своего рода должен быть. Пойдет, ладно. Пойдет. Отлично. Так, что еще надо? Что вы мне все-таки хотите заставить это говно поставить? Ой. Так, какая-нибудь. Вот это мне нравится. Вот прям нет. О! О! Куда бы тебя? И вот сюда. О! Замечательно. Если ты больше не будешь ничего менять, можно сделать номер доступным для бронирования. Ты подожди. Стены. А как мне потолок-то теперь поменять? Может пол выбрать, допустим? Да нет. Как мне потолок поменять? Стены. Ну Допустим, краска. А, блядь, это те же стены? Ёшкингалкарёшкин Так, где большая крупная плитка? А почему я плитку сюда не могу? Ладно, пусть будут потолки просто белые Краска Блин, ну так страшно смотрится краска А керамику сюда не дают Траву тоже Зато, блин, по покрасить можно Ну ладно, значит будем красить Пусть будут белые потолки. Но это лучше, чем вот та страшная хрень. Да и потолки, да ладно, пусть будут. Такие. А по крайней мере. Ванной сделаем, естественно, красные потолки. А здесь классически белые. Ну, как бы никто не стал заморачиваться с потолками. Все равно фишка этого отеля, естественно, не в потолках. Блин, просто 50 минут. Читай, да? Я занимался одной комнатой. Я в шоке. А что тут только такие есть цвета, не понял. Красный есть? Есть красный, ну-ка. Да, пойдет. Это прям ух. Блин, а мне нравится. Еще и не везде плитка лежала, представляете? Блин, да вообще офигенно смотрит. Ну вообще, такой, видите, это не красный, это ближе к розовому. Надо было на самом деле ближе к розовому выбирать. Но зато белые потолки и такой переход прям незамысловатый. Такой заходишь, а уже здесь. Да, мне нравится. Классный, да. Так, ремонт завершен. Ну-ка, ну-ка. До. После. Да вообще бомба, вы посмотрите. Блин, надо было дверь закрыть. Просто фотка не очень удачная. На самом деле. Не с той удачной стороны, вот если бы дверь закрыли. А прихожая есть? О, да вы просто посмотрите, да это просто песня. Плюс 200 долларов. И все. Ой, здоровый мужик. Проверьте приложение на планшете. Удерживайте меню, затем выберите планшет. Чего-чего там? заблонировано. У каждого номера есть уровень частоты, он снижается после отъезда гостя. Ясно. Удовлетворенность гость, зависит от чистоты номера и других факторов влияния. Следи за настроением постояльцев. Это обзор всех текущих доходов и расходов. Здесь можно увидеть всю необходимую информацию о состоянии отеля. Не забывай следить за настроением гостей. Нажми кнопку отключения, чтобы убрать планшет. Так, ну допустим. Нажмите киплюсик, чтобы ускорить время скорость игры влияет на частоту и доход ну допустим плюсик Ага. так письмо пришло hey, like смотри тут I есть письмо know. для нас похоже от дедушки давай прочитаем так а где письмо прочитать наверно в планшете журнал нет планирование а, так тут все нормально а как письмо прочитать а, это та, надо его прочитать. А как за чистоту, если что, следить? Ладно, давайте пока выйдем. У нас еще есть пару минуточек. 101 номер, кстати. Который я первый выдал. Так, а куда идти-то? На первый этаж? Ой, тут так, так это еще и на лифте надо ехать. На нижний этаж. А, мы еще и на первом этаже это все делали. Надо было какой-то другой, на самом деле, тогда выбирать. Так, куда идти-то? Ага, вижу ее. Так. События. Дорогие мои, добро пожаловать в отель. Вам предстоит вернуть его белый лоск. Надеюсь, будет интересно. Вы даже не представляете, что можете ждать в конце. Веселых приключений, Рой Беннет. Так, хорошо. Так и есть. Письмо от дедушки. Надеюсь, он будет нами гордиться. А, ну, то есть они типа братья и сестры. Я просто не знаю, кто я. Так, я прочитал письмо. Хорошо, дальше что? Понятно, здесь можно будет вообще все уничтожить. Рейтинг отеля. Одна звезда. Блин, ну в принципе, есть над чем поработать в этой игре. Открыто новое повышение качества. Открыта новая мебель. Ух ты ж, блядь. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Oh -oh -oh, насыпали просто покрытие, пол, стены, мебель, просто все в меню. Блин, о oh, как красиво они это все рассыпали. Так, держать осталось выбрать название и можно приниматься за работу. А на улицу можно вый выйти? Нельзя. Ну хотя бы можно посмотреть, что там происходит. Так, а как э название э, отеля? Отель у бога? А чем мучиться-то? А на русском можно писать? Нет, нельзя. Ну, что ты не пишешь-то? Наверное, будет вот так. Вот Hotel of Goods. Я в английском не силен. Поэтому что мы сделаем? Правильно, загуглим. А так проще всего. Отель у бога. Ну-ка, ну-ка. Давай-давай, переводи мне. Есть слово «бог», я знаю. Не переводит. Ну, хотели, ну, естественно, да, как -то. Ну, так переведешь ты мне или нет? А, «goods hotel. все Всё-всё, ну, неправильно писал. «Good», а где как тут верхнюю запятую сделать? Давайте еще на научимся ставить верхнюю запятую. М -м -м, где ты? Так. Нет, нет, нет. О! О! О, божественный отель. Я бы вот так это прочитал. Ну, честно. Так, а, картинка. Блин, вот картинок маловато, конечно. Очень мало. Может вот такую? Да нет, такая не очень. Хотя даже очень. Хотя вот это мне больше нравится. Да, вот так вот и выбери. Да, да, так и пусть будет. Отличный отель. Гудс Хотел. А я могу его когда-нибудь переименовать? Надеюсь, что да. Гость в полнолуние. Иди в номер 103. Добрый вечер, я Влад. Романеск. Он, ну, короче, цепишь, понятно. Хотел бы остановиться у вас на ночь, и у меня есть несколько скромных пожеланий. Я люблю тишину. И если мой покой Нарушат, скажем так, я жажду крови. Кроме того, у меня чувствительные глаза, поэтому понадобятся непроницаемые шторы и никаких зеркал. Но это прям событие события если честно. Ну, мне не нравится то, что спуск и подъем происходит именно на лифте. Я бы хотел пешочком. Мне бы пешочком тоже понравилось ходить, спускаться, не спускаться. Кстати, надо взглянуть в номер 101. Вот она наша красота. А тут уже ушли, да? Частота 10, все 10. 200 в день, минус 50 в день и того. Ладно, пока непонятно. Ой, ты, блядь, напугали-то как? Все, все, все, ухожу, ухожу. А тебе спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, предлагай игры для обзоров. Спасибо, до новых встреч, пока-пока.